Надеваешь каблуки уже не для него, Не отвечаешь на звонки в душе цунами, но Ты так-то не возьмет трубку даже если трясет воспоминания по кругу. Да пошло, оно к черту все, номер его в блог, в Инстаграме, в бан. Он явно не тот, кто был богом дан, а в душе зима. Ещё не до сна, но ему насло, девочка. Может, так никто любить, как ты любила сердце в осколке, но зато было так красиво. Ты вновь уйдешь по-английски, как в черно-белом кино. Больные чувства и виски Ты знаешь, точно все решно, но мир его в бог. В Инстаграме бан, он совсем не тот, кто был небом дан. А в душе тоска битое стекло, этой ночью не до сна ему на девочка танцуй все пройдет так скоро Разгоняй тоску, он того не стоит девочка кружит танцы с этой болью выжигая чуб с затряпки девочка танцуй